Вот. Ну я меняюсь иногда, я иногда драчу, иногда <смех> uh, иногда просто <смех> разговариваю, иногда пою, поэтому слушай, ты спалился, ты дебил. <смех> Когда ночь uh, уже вступает в свои полноценные права, Дмитрий Анатольевич иногда несет чушь. Просто денег нет. Вы здесь, вам всего доброго. Сейчас вы, собственно, это и слышали, и слушали. Серьезно?